так, проходит тренинг по мануальной терапии и прежде чем приступить к правке шеи очень часто люди обращаются именно с шеей и это очень важно и чтобы подобраться к атланту нам надо вокруг всей шеи все мышцы растянуть, размять ну можно стоя это делать можно сидя давайте лучше стоя Значит, смотрите как, подхватили под затылочную кость здесь аккуратненько за подбородок потянули, потолкали вдоль. теперь потянули, потолкали. церебральный развернуться вверх. латеральная флексия и экстензия назад. потянули, потолкали по, по диагонали. теперь натянули вот так вот по диагонали. это мы вытягиваем как раз а, эту мышцу поднимающую лопатки, лопатку. Вот так, вот так и в эту сторону можно руки менять, можно не менять. Получается у нас раз направление, два. И по два направления с каждой стороны шесть направлений. Теперь разворачиваем голову просто бок, Открывается грудина ключично сосцевидная мышца. Вот ее вместо крепления потолкали. Так можно промассировать. Вот так вот раз. помягче с ней захватили за затылок видите рука никуда не уходит Где стояла там и, там, и стоит на челюсть заворот. а тут в плечо в противоположную сторону это вот под 90 градусов к относительно позвоночника позвоночной оси растягиваем не убирая рук перехватили на верхнюю скулу и теперь по 45 градусов тянем вы вот видите как он тянется шея не убирая рук перехватили на височную кость и уже под градусов где-то 15, вот оси позвоночника. То же самое проделали с другой стороны. Вот эту мышцу размяли, растянули по диагонали, растянули по месту крепления. Захватили за 100 стороны за затылочную кость, возле того уха. 90 градусов растягиваем, 45 градусов растягиваем. 15 градусов растягиваем. Далее ременные мышцы, они самые глубокие, идут от затылка к шестому позвонку примерно. Значит, кладем себе на живот, голову загибаем и прямо вот оттуда эти мышцы вытягиваем. До самого черепа. Положили голову на ладошки, как на тарелочку. подтянули вот так вот, мягко, пальчиками. Уходим по волосистой части головы, мягко разминаем волосистую по краям волосистой части и уводим лимфу вот туда, подключиться. Второй раз заходим поглубже к четвертому позвонку, примерно вот так руки ставим и вибрируем вдоль осистых отростков. Растягивая их. Ну, либо капельку массы добавься, либо достаточно своего собственного жира сальных желез мягко освобождаем его подсознание и уводим лимфу вот туда подключиться вот так вот немножко потолкали по очереди опять также туда ныряем и теперь у нас будут перекидывание как пинг понга э, мяч мячика пинг понга да отростков вот так перекидываем сделав Легкого, легкого, Потянули и расслабились. Все. Ну вот считайте, что подготовка закончена. Дальше перейдем к непосредственно приемам мануальным. Но об этом в следующем видеоролике. Будьте с нами.